Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю изготовление лестницы, да, и хочу показать вам, как я фрезерую подступень. Да, и как можно обойтись без того, как, ну например, в этом месте сделать, да, чтобы подступень был идеален. Вот. Ну, конечно, возможно есть. Такие подобные способы в интернете я, если точно, честно, не заглядывал по поводу такого способа. Вот Я просто использую постоянно этот способ и хотел бы вам бы его показать. Вот. Сейчас я укрепил таким образом ступеньку да, с такими вспомогательными упорами. Отмечаю, сколько мне оставить от края, чтобы дофрезировать. Вот, и в принципе это все профрезироваю. Ну, сейчас чем и займемся. Ну, делаю фрезеровку вот таким данным способом. Вот такая фреза у меня на 19 миллиметров в диаметре. Вот, фрезерую за два раза из-за того, что не очень хочется убить фрезер, потому что ну, этот фрезер не предназначен для таких нагрузок и потому я хочу именно фрезеровать за два раза. Так что и того и вам советую, чтобы если у вас фрезер не очень сильно мощный, да лучше все-таки за два раза. Это не так уж и долго, но зато продлить жизнь вашему фрезеру. Но если у вас фрезер конечно мощный, можно и за один раз. На глубину фрезеру сантиметр, да, допустим, но все-таки один миллиметр я набрасываю для зазора, для того чтобы там в случае чего э, по ступень мог э, набрать влагу, да, не подняв при этом ступеньку. Так что я думаю миллиметра будет достаточно, но все таки я при установке даже не буду даже тут миллиметр к самому верху поднимать вот возможно я даже немножко и при опущу вот. и в принципе на подступнике я еще миллиметр сбросил так что у меня в запасе где-то 2 миллиметра и плюс ход где-то около 3 миллиметров будет пустоты для того чтобы подступник мог себе свободно здесь играть вот, потому что, сами понимаете, что возможно где-то влага, либо еще что-нибудь похуже. Вот. Лучше все-таки миллиметр этот, несколько миллиметров оставить для того, чтобы не было проблем. ну и так чтобы вид был да вот так я прислоню просто напросто ну подступенок обыкновенный да ну чтобы понимать что это косогород я немножко как бы сантиметр буду выпускать вот ну как бы для косогорода да вот ну, где-то вот в таком положении будет у меня ложиться ступень это как бы сверху и подступенок вот так Итак, друзья, взял камеру в руки, чтобы поближе вот это все рассмотреть. Вот видно, что здесь без всяких щелей. И все-таки я думаю, что когда вот это все станет под 90 градусов, все отлично, как говорится, пристанет, прилипнет. Вот, и будет очень и очень прям красиво. Соответственно, вот этот подступенок я выпущу на 1 сантиметр. И саму ступеньку выпущу на 6 сантиметров. Ну, чтобы вы понимали, это все вверх ногами. Ну, я просто прислонил еще один подступенок в качестве косогора. Вот. И как бы вот в соответствии с этим показать, что как оно все будет смотреться, ну, вверх тормашками, можно так сказать. Вот. Соответственно, здесь я сниму кромку тоже в этот радиус 10 миллиметров, вот. и все-таки будет это более красиво смотреться, когда оно все будет закруглено да но когда станет на все свои места будет очень красиво и здесь э, у меня будет достаточно места для того чтобы прикрутить еще э, балясину вот но с балясиной я еще не решил как я поступлю больше всего что будет пробка ну пока еще подумай может что-нибудь еще э, надежное придумаем но если кто-то знает как какой-то классный совет напишите мне я все это осмыслил, потому что ну, каждый комментарий я воспринимаю всерьез. Не те, конечно, гадкие, которые там придумают всякие дурачки. Вот. Но именно те, которые даже делают критику, я всегда беру всерьез и все-таки э, осмыслю и на, на этих комментариях учусь. Потому что не каждый мастер может знать практически все. И все-таки тот мастер, который делает... Э, некоторые ошибки да он должен делиться с другими э, потому что вот например где-то я неправильно там клеем намазал возможно где-то неправильно подфрезеровал и тут э, как говорится зритель моего канала который смотрит меня он меня поправит и в следующий раз я такой ошибки э, не буду допускать вот так что друзья все ваши э, критики я воспринимаю всерьез ну как бы без обид потому что ну действительно нужно просто слушать совет и мнение других мастеров которые например сталкивались с данной ситуацией. вот некоторые вот моменты которые я можно сказать которые меня научили да в жизни вот научили старые мастера и они говорили вот нужно делать только вот так а теперь я смотрю что в интернете нельзя так делать вот понимаете вот так и получается каждый учитель учит по-своему вот но я просто вам показываю те способы которые применяю я возможно где-то я допускаю ошибку это бывает так что извините я не говорю что именно нужно делать вот так как делаю я вот если там не надо мазать клеем, значит мажьте клеем, потому что я так сказал, этого делать нельзя. Вы делаете... Так как считаете вы нужным? Так что, вот как-то так. Соответственно, я. Я осмысливаю весь полностью свой заказ наперед. Как я его буду делать, что конкретно буду делать, какие у меня мысли с ним. И тут уже выбор за мной. Сделаю ошибку. это С этой ошибкой буду бороться только я, не вы. Вот, как-то так. Ну и по поводу критики, конечно, я иногда соглашаюсь с некоторыми критиками, а иногда, конечно, и нет. Ну и спорить, конечно, не буду, потому что каждый мастер стоит уверен в, своей, в своем способе. Вот, и зачастую случается то, что именно вот эти два способа, они практичны. Что так, что так, просто каждый хочет доказать по-своему. И так бывает. Вот. Так что вот такая, друзья, ситуация на данный момент с подступенками. Возможно, у вас проще э -э, какие-то, э -э, можно сказать, способы, но более простого способа для себя я его не вижу. Именно для себя и своего инструмента, который присутствует в моей мастерской. Вот. Можно вот так даже сказать. Вот, как-то так, друзья, ну что же, пишите комментарии по поводу этого всего, ваши рассуждения, вот, всегда люблю их почитать, ну, и соответственно, кто не против, поделитесь с друзьями, сделайте репост, это как бы поможет и мне, и вашим друзьям тоже, вот, так что вот такая ситуация, друзья. Ну, у меня все, друзья, всем пока, до новых встреч, и всем крепкого здоровья.